Наша жизнь еда. Вас приветствует зимняя серия игр Что... Где... Пожрать! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Чаек Плита И сегодня мы готовим замечательное блюдо Из итальянской кухни Добавим немного итальянности Ммм, грациас! Ами Делисиос карбонара! Нет, не выпендривайся. Чёрт, побеги. Итак, мы готовим итальянскую пасту карбонара. И, как э, понятно из названия, оригинальный рецепт карбонары должен быть итальянский. Но так уж получилось, что в каждой стране готовят карбонару по-своему. Я изучил кучу рецептов. Сидел целый месяц на диете чистой с карбонарой, сбросил 2 килограмма, кстати. Но спасибо тем людям, которые меня вручали и кормили роллами и всем остальным не из теста. В общем, я остановился на двух рецептах. Один псевдоитальянский, один псевдофранцузский. Со сливками и без. И мы начнем с того, что занимает, как правило, больше всего времени. Разморозка нашего панчетта. Мы ее берем из холодильника и кладем куда-нибудь в теплое сухое место. И да, кстати, вместо панчеты можно использовать и грудинку. Э но они все-таки немножко отличаются. Об этом расскажу подробнее чуть позже. Основными составляющими пасты карбонара являются... <связывая> Нет. Нет, не так. Давайте начнем с того, что такое паста. Паста это традиционное итальянское блюдо. Э ну, как бы это сравнить. <связывая> вот у нас в российской кухне, а также в азиатских кухнях во многих есть супы. Вот представьте, если бы уха называлась рыба с бульоном а какой-нибудь борщ назывался горячий свекольный фреш вот приблизительно такую степень охреневания испытывают итальянцы когда мы называем пасту карбонара о, макарошки с сыром из ингредиентов нам понадобится естественно макароны, которые называются обязательно спагетти не берите никакие капелини и тому подобное именно спагетти где-то в районе 150 грамм на ту порцию, которую мы приготовим нам понадобится 3 яйца на одну порцию, оливковое масло, чеснок, сушеный и резанный достаточно мелко, соль, так много не понадобится, всего лишь столовая ложка, черный перец в очень ограниченном количестве, всего лишь можно сказать щепотки три само панчетте, или э, грудинка, если вам она больше нравится. И сыры. У нас готовят в основном карбонару с пармезаном. Нам нужно достаточно мелко его натереть. Вот. Но я нашел в итальянских рецептах напоминание еще одного сыра, дополнительного компонента. Это должен быть овечий сыр пекарина. Но, так как мы живем в достаточно веселые времена, импортозамещение и все дела, вы его не достанете нигде. Я нашел сыр Амилка, он называется, 50% жирности, полутвердый. И Из посуды нам понадобится, однако, кастрюля, сковородка, крышка для сковороды, миска, в которой ну, я лично из нее ем. Yeah. Uh, вот из этой миски я обычно ем В принципе, в ней же можно замешивать Пиалка Так как я буду показывать два рецепта Я беру, соответственно, две пялки. Вот, вилка для того, чтобы соус перемешивать uh, В принципе, из обязательного все Единственное, я бы пожелал еще, чтобы у тебя uh, была какая-то лопатка для перемешивания бекона на сковороде И для контроля ситуации в кастрюле Но если тебе удобнее руками, дерзай Ставим греться в кастрюлю. <смех> По количеству э, рассчитывайте, что на 100 грамм макарон у нас уходит где-то полтора э, литра воды. Что касается пограмовки макарон, у многих новичков в этом <смех> влажном занятии э, возникает вопрос, а сколько мне нужно э, грамм макарон, чтобы получилось самое то. Я использую небольшой лайфхак. Один раз, я честно скажу, я воспользовался весами. Вы тоже в первый раз, скорее всего, придется так поступить. Вот, а в дальнейшем э, я не делаю засечки, они у нас есть от природы. Вот моя порция, вот приблизительно по линии страсти, если вы увлекаетесь хиромантией, знаете о чем я. Вот, вот это моя порция. Э, кастрюлю мы э, посолили, 1 столовая ложка. Размешали и отдыхаем, ждем пока э, начинают скипать. Теперь что касается мяса. <кхм> Панчетте, венгерский бекон и грудинка. У многих возникают вопросы, что именно брать. Значит, венгерский бекон и панчета – это по сути одно и то же. А вот что касается грудинки, то если ее посолить, поперчить и обработать обязательно жидким дымом, получится то же самое. Вот. Единственное, скажу такой момент, если вы используете грудинку и солили и перчили ее сравнительно недавно, и эти ингредиенты не успели пропитаться в мясо, тогда... Мясо будет не таким липким, как нужно. Липкость в карбонаре очень важное свойство. Ставим сковородку и режем мясо. У нас опять-таки на, на две порции. Режем приблизительно по размеру костяшек домино. Отлично. Теперь очень важный момент. Берем моющее. Капаем на выходку. Забыли про этот момент. Итак, теперь берем оливковое масло. Я сразу скажу, перепробовал много ингредиентов. Я люблю очень сливочное масло, не растительное. Но в ходе экспериментов оказалось, что лучше оливкового все-таки ничего не подходит. Я не впал в маразм. Все нормально. Я знаю, что я делаю. Я капаю на полосе маслом. Все хорошо. Вот. Мы берем каждый из этих кусочков и раскладываем приблизительно по руке. Вообще, можно сразу выложить, конечно, бекон на сковороду, но у меня есть большие опасения, что не все кусочки равномерно пропитаются маслом. Я напоминаю, что... Все ингредиенты карбонары должны быть очень липкими, они должны липнуть друг к другу, и соус, и макароны, и естественное мясо. Этот процесс увлекательный, долгий. Ну, справимся. Мы почти закончили, на нашу порцию, половина панчета, и мы приходим к очень патовой ситуации. Вот зачем нам понадобится губка с. Ой, мужчина, как вы без нас женщины вообще справляетесь? На! Мама была проводила, что это уже полезно. Так, мы замесили бекон в масле. Выкидываем его на сковороду. Напоминаю, что бекон липкий, так и задумано, поэтому даже если вы по маленьким долькам его будете выкладывать, у вас все равно ничего не получится. Вот. Нам нужно жарить бекон до тех пор, пока жир не станет немножко золотистого цвета. Только не переусердствуйте, пожалуйста, само мясо темнеть не должно. Вот. И сверху мы совсем немного... Ну, как, если... а -а -а. <клес> нормально. Это длится у нас около полутора-двух минут. Потом мы выключаем ждем, пока доварится наши спагетти. И все раскладываем. практически готов. Кастрюля раскипела. Все наши подготовленные макроны. Апланы... Нет? В общем, китаем сюда. В течение первых нескольких минут, двух периодически помешиваю. Макароны сейчас размягнут, полностью погрузятся в воду, поэтому ничего страшного, не переживай. И теперь, что касается, сколько готовить. На макаронах, как правило, пишут, <coughs> спагетти готовить 8 минут. Есть, конечно, изверги, которые пишут, да, что-то гениальное, типа, готовить до состояния готовки убил бы. Вот. Но э, нам нужны макароны... Состояние альдента. Это, Альденте это как бы не готово. Вот знаете, вот как, как с людьми. Смотришь на некоторых людей и чувствуешь, что не готов. Вот такие же нам нужны макароны. Так что мы засекаем 7 минут и на 7 минуте спокойно выключаем комфорку с кастрюлей, сливаем воду и идем дальше. Пока все готовится, мы делаем соус. Опять-таки, мы берем две пиалки, чтобы я показал вам оба рецепта. В один соус мы добавляем два целых яйца. И из одного яйца белок исключаем. Оставляем только желток. О, как раз подходит наша лапшичка. 2 белка, 3 желтка Перемешиваем до равномерного состояния Миксер не берем Во избежание спинивания белков Это у нас уже как-нибудь В другом рецепте будет Когда добиваемся приблизительной однородности Переходим К добавлению сыра Так Тут у меня пармезан нам нужно 50 грамм пармезана. Это, в принципе, немного. Вот. И что касается второго сыра. Я его буду добавлять в э, рецепт со сливками. Э, добавляем э, где-то 20-25 грамм. То есть, за счет сыра у нас консистенция будет более э, тягучая. Но за счет сливок вместо белка э, консистенция опять-таки придет... К тому же самому состоянию. Итак, мы закинули сыр. Опять-таки перемешиваем до равномерной консистенции. Получается вот такая вот солнечного цвета ржется. И теперь я вам расскажу, почему карбонара, собственно, называется карбонара. Но ну, это будет спектакль, спектакль в двух частях. Мы добавляем сюда... Вот, и перец совсем немного, то есть вот так вполне хватит. И снова мешаем до равномерного состояния. Получается что-то непонятное, какой-то песочный цвет. В общем, все, Соус готов. Это у нас одна пиалка для псевдоитальянского рецепта. Во второй пиалке, повторюсь, мы забрасываем только желтки. Доливаем сливки, сливки не меньше 20% жирности, и нам хватит приблизительно вот такого объема, ну, одна стопка, грубо говоря. Сыр, пармезан 50 грамм, и, как это у нас, амилка 20-25 грамм. Если у тебя есть <coughs> дуршлаг или нечто подобное, ты, конечно, можешь упростить себе процедуру, но я получаю отдельный кайф от того, чтобы выливать кипяточек в раковину включаем холодную воду, чтобы у нас ничего не не треснуло вот. и спокойно подливаем ах да, я совсем-совсем году. -совсем заду... из вот этой жижи <кхм> зачерпываем немного воды ну, не так, немного. тоже опять-таки приблизительно сок. если вдруг наша карбонара по консистенции окажется слишком тягучей можно добавить вот этого, э, как я назвал, сола. И все где-то отлично. В общем, сливаем. Оставляем только макароны. И выкладываем макароны в нашу мисочку, где тонится мясо. Наша мясо тонится тут, макароны тут. Берем немножечко. Ну, это если у тебя нет шлака. Вытаскиваем сюда макароны и придаем более-менее равномерный вид. И теперь самое важное. Берем наш приготовленный соус и равномерно поливаем. Когда желтки попадают на очень горячие макароны, ну и сыр тоже, они довариваются, поэтому не бойся, сырые яйца ты есть сегодня не будешь. Так, плавненько перемешиваем, поднизываем, твэн, поднизываем снизу. Очень, да. И, кстати, к вопросу, почему вообще всегда карбонару подают с ложкой. Это опять-таки, это паста, детка. Наша карбанова готова. Это тебе. А это подни тарелку. <laughs> это нашему оператору. Да, да, у меня появился оператор. Так, ну сейчас, еще себе оставим. Бон аппетит! Что это? А что тебе не устраивает? Она чем-то посыпана? Нет, это карбонаром. Зол? Если кажется, что она посыпана чем-то типа золой, значит, мы правильно приготовили карбонару.